всем привет с вами дмитрий урсул и свершилась радостная новость вышло обновление logic вышло минорное обновление то есть это не 10.8 это 10.7.5 но в отличие от предыдущих минорных версий которые были 10.4 3 и так далее здесь это реальная работа над своими скажем так недоработками и ошибками и улучшениями которых лично я половину из которых я ждал ну вот реально последние лет 5 а то и 6 и в этом видео я по порядку обо всем прям как говорится шаг за шагом расскажу поэтому садитесь поудобнее подключайтесь и после просмотра данного видео вы будете знать все о новых фичах которые появились в этом обновлении ну соответственно я нажимаю обновить ну что ж запускаем logic уже версии 10.7.5 нас приветствует новый Logic Smart Tempo, Gain Tool. Но ну, все, мы это сейчас обязательно посмотрим. Итак, давайте начнем по порядку. В первую очередь, это возможность упаковки одних самин стеков в другие самим стеки. Как это работает и для чего это нужно? Это очень полезно при работе, например, с какими-то комплексными инструментами, например, как барабанную установку. Вот у меня здесь есть. Давайте послушаем, как это звучит. Ну, это обычная установка из Logic, которую я вывел просто поканально и импортировал обратно. Так вот, зачастую, когда мы переходим к сведению барабанной установки, нам нужно в первую очередь обработать бочку, снейр, какие-то отдельные элементы, там, железо, томы, и потом все уже обраб обработать вместе, то есть наложить общую компрессию, может быть, где-то эквализацию, сатурацию на всю барабанную установку. Для этого всегда звукорежиссёры используют шины. То есть объединяют бочку оба микрофона в одну шину, чтобы ее обрабатывать как единое целое То же самое со снейром работает, с оверхедами и так далее И раньше чисто визуально это было неудобно, потому что у нас каждый summon stack То есть либо вы все барабаны упаковываете в один summon stack Либо просто отдельные элементы барабанной установки, но все равно они у вас как бы как непрекаянные Лежат сами по себе Теперь можно это изменить Мы выбираем create stack Выбираем summon stack вот мы бочку упаковали, можем назвать это кик. Далее то же самое делаем со снейром. А, ну, можно сюда, кстати, хэндклэп тоже добавить, пускай будет. Объединим Томы. И объединим.. Все остальные элементы: room, leak, overheads и хай-хеды. Ну, такие, скажем, room майки для железа, то есть для съема больше железной части барабан-установки. Ну, вот все это назовем. И, соответственно, раньше была проблема с тем, что э, назовем overheads или symbols, чтобы было понятно. То есть, вот у нас есть четыре группы барабанных инструментов. И вот они в таком виде были, это не очень удобно, потому что бывает нужно часто э, объединить все это в общую, э, скажем так, группу, и точнее шину э, барабанов, чтобы сделать общую компрессию или параллельную компрессию и так далее. И вот теперь мы можем выделить эти э, Summon Stack треки, опять нажать создание Summon Stack и их упаковать в еще один Summon Stack. Вот, и теперь его назвать Drums, то есть это очень удобно, теперь у нас есть общий самин Stack для барабанов. И внизу, внутри точнее, уже есть отдельные саммин стейки. Можно в микшере тоже их открывать. Саммин стейки для тех или иных групп уже самих барабанных групп, то есть для бочки, для снейра и так далее. То есть это очень удобно, этим можно пользоваться много где, если вы знаете и пользуетесь драм-машин-дизайнером, вы знаете, что любая электронная драм-машина в Logic создается тоже как стек трек, и у меня раньше были с этим проблемы, потому что если мне нужно было несколько элементов оттуда использовать, у меня копилось огромное количество драм-машин, их нельзя было объединить и сложить в одну общую э, шину То есть приходилось просто упаковывать в обычную папку э, Хотя папками я до сих пор пользуюсь и буду пользоваться э, Но все равно иногда хотелось объединить на некую шину общую все драм-треки И теперь их можно вот так вот с помощью Summing Track упаковывать в общую шину И это и визуально работает, ну и естественно по маршрутизации это тоже работает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 Реализован не совсем в том виде в котором я ожидал я все-таки думал что это будет что-то как аля как в Pro Tools или как в кубейсе но такая реализация тоже хороша речь идет о изменении region гейна то есть это э, входной гейн на дорожку то есть именно считывание громкости из файла э, как вы знаете что мы для этого нам приходилось раньше выделять регион заходить вот сюда в закладку region вот здесь гейн зажимать мышкой и тянуть вверх вниз чтобы вот этот самый гейн региона изменять. Либо э, увеличивать, либо изменять, либо подгонять. То есть, например, если мне хочется какой-то э, удар сделать погромче, я просто выделяю нужный регион, обрезаю его и его только делаю громче. То есть приходилось вот постоянно вот туда-сюда прыгать, путешествовать Для новичков и кто только-только переходил на Logic с других секвенсоров, Это тоже была головная боль, никто не понимал, как это сделать И вообще многие путали это с автоматизацией громкости Хотя это не то же самое То есть каждый выходил из ситуации как мог Кто-то ставил плагин Gain первым слотом и автоматизацию прописывал Но, к сожалению, в этом случае не было удобного и наглядного визуального отображения Что у нас меняется уровень волны То есть было очень много недостатков в таком режиме и ну конечно мы справлялись то есть работать было можно но не так комфортно теперь э, производители из apple решили э, добавить фичу э, в инструментарий то есть у нас появился новый инструмент который называется game tool я его назначу на правую кнопку мыши то есть у меня до этого всегда использовались ножницы но отныне я, я кстати ножницами практически никак не пользуюсь я обрезаю всегда с помощью марки tool двойным кликом там где мне нужно либо выделяю обрезаю Поэтому ножницами я в принципе практически не пользуюсь, поэтому для меня это очень удобное решение. Это назначено у меня на правую кнопку мыши, и соответственно я просто выделяю теперь гейн тул и на правой кнопкой мыши. Если я зажму, вот у меня появляется такая линия, и соответственно если я ее поднимаю, ну для этого нам нужно переместиться в начало регион. Давайте я обрежу, чтобы было более наглядно визуально. Понятно, что происходит. То есть теперь, когда я правой кнопкой мыши нажимаю, вот у меня здесь в начале региона показывается, насколько я изменил гей. Ну, естественно, визуально это тоже отображается э, на самом регионе. То есть аудиоформа тоже меняется. Это очень удобно. То есть теперь не нужно скакать вот сюда, прыгать и что-либо что менять. И то же самое я могу сделать с отдельным каким-то звуком. То есть вот уже даже сейчас мне очень удобно сразу прям выделять нужный. Регион, нужный момент какой-то и что-либо менять. То есть довольно классная фича. Я буду ей однозначно пользоваться каждый день. Очень удобно. Конечно, это не совсем тот клип-гейн, в котором я его ожидал увидеть. То есть я думал, что либо появится какая-то специальная кнопочка сверху или где-нибудь еще на регионе, который позволяет это быстро делать. Либо появится какой-то график, как в Pro Tools, например, это реализовано. Но так или иначе, это тоже хороший вариант. То есть, таким образом можно быстро менять гейн. И это уже, скажем, такой на полпути разработчики к тому, чтобы сделать все-таки полноценную кривую. Потому что мне, например, иногда не хватает все-таки, когда нужно вытащить, например, хвост, у бочки допустим мне приходится ее обрезать и только тогда увеличивать отдельно ну или у вокала там или еще каких-то инструментов то есть вот чтобы миновать вот эту вот стадию обрезки было бы здорово иметь какой-то некий общий график клип гейна ну точнее рейджинг гейна и менять вот как раз плавно вот этот вот этот гейн и чтобы волна тоже следовала за этим плавным изменением но пока у нас ступенчатое изменение есть только и в любом случае это удобно это, кстати, работает не только с аудио, это работает с MIDI, но только с velocity. Визуально мы, конечно, здесь сейчас ничего не увидим. То есть я вот сейчас просто здесь вот поднимают, у нас ничего не меняется. Но если мы обратим внимание вот сюда, то velocity у нас изменяется. То есть я вот просто правой кнопкой мыши зажимайте вверх. Вот мы видим, что слева velocity меняется и вниз опускается. То есть это, э, как бы общая velocity меняется у нас для всех нот. Но! Смысл в том, что, конечно, визуально внутри самого клипа у нас ничего не меняется. То есть гейн это не то же самое, что выделить ноты и, например, вот здесь увеличить. То есть мы не, не совсем редактируем MIDI, вот используя вот этот гейн, а мы как бы меняем то, с какой громкостью лоджик его воспроизводит. То есть у нас внутри может все остаться как было. То есть мы просто хотим послушать, а что бы было бы, если бы velocity были чуть более... Такие напористые, скажем, более громкая подача То мы можем просто вот здесь вот увеличить У нас под капотом все остается как есть То есть здесь велосипеды у нас не меняются То есть еще раз говорю, не путайте вот с этим слайдером То, что вот здесь происходит Но воспроизводиться будет это с большей, скажем так, громкостью Вот. Либо, наоборот, делаю более более плавно. Я еще по привычке, у меня все хочется мышки туда э, переместиться, надо конечно, привыкнуть к тому, что можно отсюда все регулировать. Ну, думаю, идею вы поняли. Потом можно все поставить здесь 0. и у нас будет все воспроизводиться так же, как и здесь. Но в любом случае инструмент очень удобный, и теперь он будет у меня однозначно э, всегда присутствовать на правой кнопкой мыши. Итак, следующая крутая фича – это возможность записи MIDI-данных с MIDI-эффектов. То есть, э, как вы знаете, MIDI-эффекты у нас предназначены для того, чтобы как-то вид видоизменять то меди информацию которая поступает на трек. Ну, самое частое использование это арпеджатор или корп триггер. То есть в, в случае арпеджатора мы зажимаем аккорд, и уже арпеджатор сам нам преобразует его в какую-то секвенцию. Э, либо полифоническую, либо просто аккордами расставляет. Э, ну, то есть арпеджатор, я уверен, вы неоднократно им пользовались. Так вот, раньше давайте я сейчас продемонстрирую. То есть, мы можем что-нибудь записать с помощью арпеджатора. У нас все это записывалось вот в таком виде, то есть в виде длинных нот, которые я удерживал, пока арпеджиатор играл. И потом, если я что-то хочу отредактировать, или мне не нравятся какие-то определенные ноты, которые мне арпеджатор сделал, я, к сожалению, ничего сделать не могу. Мне приходилось пользоваться всякими костылями, отдельными специальными плагинами от сторонних производителей, которые позволяли записывать то, что воспроизводит арпеджиатор, и перетягивать как MIDI регион отдельный на дорожку. Но это все очень неудобно, это такие, скажем, ну, напрямую костыли, и это не так, скажем так, юзабельно в каждом проекте Поэтому давайте я сейчас продемонстрирую, как это работает а, иначе а, Ну давайте сперва настроим все-таки, чтобы что-то было у нас более интересное Например, сделаем вариацию на две октавы Ну допустим, что-то такое и теперь у нас появилась дополнительная опция, то есть мы наводим на MIDI эффект вот здесь И в самом низу у нас есть функция Record MIDI to Track Here Я потом объясню, что значит вот именно почему Track Here, откуда здесь слово здесь появилось Но вот сейчас мы нажмем, мы видим вот здесь такие у нас появились рыжие стрелочки И давайте попробуем сделать все то же самое, записать просто наш арпеджиатор Ну, думаю идею вы поняли Вы видите, что здесь пишется уже не аккорд, который я держу А пишется сам, сама партия арпеджиатора То есть я могу любую ноту э, отредактировать, как-то сдвинуть Может быть что-то подправить То есть если мне не все нравится, что делает арпеджиатор Это очень теперь удобно Потому что раньше реально приходилось либо мириться с тем, как все это генерируется Либо переводить через специальные плагины в MIDI Вот в такое и уже дальше редактировать То есть, как я уже сказал, очень много лишних действий Теперь все это делается напрямую так вот, давайте пару слов я расскажу по поводу вот этой э, пометки here. На самом деле у нас здесь может быть несколько плагинов, установленных в цепочке, и мы можем решить, откуда именно мы хотим записывать э, вот этот MIDI-сигнал на дорожку. И очень важно, что если мы ставим запись вот здесь, на данном случае, например, после арпеджатора, то арпеджатор уже не будет действовать, когда мы будем воспроизводить файл. Раньше такого не было То есть раньше все, что мы записывали редактировали Автоматически проходило через цепочку Теперь у нас как бы в байпас уходит то, что уже записалось А все, что идет ниже вот этих вот э, То есть если я сюда что-нибудь еще поставлю Все, что идет ниже вот этих рыжих стрелочек Оно как бы активно и действует в реальном времени Когда мы работаем с MIDI Но если мы хотим чтобы это тоже перенеслось на, на MIDI-дорожку Нам придется заново то есть убирать вот, эту, вот эти стрелочки Ставить уже их вот сюда В данном случае так И записывать заново э, материал вот. Поэтому тоже имейте в виду Лучше сразу определиться после, после чего вам нужно точно перенести в MIDI После какого плагина А какой плагин вы хотите все-таки оставить Чтобы было возможность его подредактировать Позднее, поэтому э, имейте в виду. Но очень полезна, однозначно для арпеджатора вот эта функция записи. И очень э, полезная функция, например, для Core Trigger. То есть, если вы играете просто одним пальцем, и Core Trigger преобразует то, что вы играете, в уже готовые аккорды. То есть, тоже очень удобная фичи. Так это работает очень здорово. Давайте двигаться дальше. Хотел рассказать про функцию Ableton MIDI Link, я не буду показывать полностью подробно, как это работает, потому что э, я не, у меня нету Ableton. В общем, суть вот в чем: если у вас есть несколько компьютеров. Например, вы, ваш компьютер и компьютер вашего друга, который работает на Ableton и вы хотите вместе выступить на концерте или вместе поджимать в студии вы можете сделать так, что Logic и Ableton будут друг с другом слинкованы и, соответственно, если вы нажимаете на Play в Logic, у вас также запускается и Ableton, то есть это очень удобно для джемов ваш друг может играть через Ableton, его привычными инструментами может что-то там включать какие-то миди клипы вы можете делать то же самое используя тот же самый life loops то есть отсюда воспроизводить что-то в реальном времени и такая у вас будет синхронизация например для концертов нам нужно зайти в настройки проекта project settings тоже кстати settings и здесь есть закладка synchronization и мы можем здесь выбрать Ableton Link У нас появляется вот такая кнопка здесь на панели инструментов Которая позволяет нам собственно его включать То есть мы вот здесь можем переключиться на Ableton Link Он у нас включается И для того чтобы здесь кстати можно также поставить галочку transmit Play uh, and Receive Start-Stop То есть таким образом вы можете нажимать Воспроизведение либо на Ableton, либо на Logic И они будут одновременно Играть и запускаться Что для этого нужно? Нужно, чтобы оба компьютера Были подключены к единой Wi-Fi сети то есть Это очень важно, без этого, естественно, этот линк Работать не будет. Но когда link включен У вас это отображается, собственно, здесь uh, И в темпе, и во всех остальных Функциях, то есть такой синий Цвет горит Uh, и даже плейхед тоже окрашивается в синий цвет говоря, говоря о том, что мы подключены И связаны с каким-то внешним uh, устройством uh, Так что пользуйтесь этой функцией Тоже для концертов прям супер фича Для джемов с разными музыкантами У которых не обязательно должен быть лоджик установлен uh, Поэтому пользуйтесь Очень-очень-очень круто Надеюсь, что кому-то пригодится Следующее очень классная функция, это Free Tempo Recording, это функция которая позволяет нам чуть лучше э, адаптироваться под Smart Tempo э, как вы знаете э, есть такой редактор Smart Tempo который позволяет нам записывать без метронома какие-то аудио или midi партии и потом Logic сам поймет в каком темпе мы играли, э, особенно если этот темп плавающий, он тоже это все поймет с помощью Smart Tempo и подгонит темп проекта, а точнее темпо трек нашего проекта под то, как мы сыграли Так вот, с помощью э, Free temp Recording у нас еще появляются как бы Дополнительные функции По управлению тем, как Logic э, И что, соответственно, Logic будет делать После того, как мы сделаем запись Для этого нам нужно вот здесь сделать Customize Control Bar И выбрать э, здесь Free temp Recording э, Значит, выглядит эта кнопка вот таким вот образом э, Не путать, кстати, с Capture Recording Которая раньше была Она тоже была похожа вида. Теперь Capture Recording выглядит немнож немножко иначе Давайте я покажу Теперь она выглядит вот с таким квадратиком Но нас интересует вот этот э, Free Temp Recording Работает он очень просто, я сейчас вам покажу На примере записи гитары, я просто в своем темпе э, Сыграю и просто объясню Что дальше будет происходить Давайте поставим запись Вот, я остановил запись, и теперь у меня Logic э, предлагает такие вот варианты, что делать дальше с той записью, которую я произвел Значит, давайте я расскажу, что означает каждая функция Первое, Apply Region Tempo to Project, то есть то, что я здесь наиграл, Logic проанализирует через Smart Tempo И, соответственно, подгонит это под кривую но это то же самое что было адапт режим вот здесь в режиме записи для тех кто не понимает о чем идет речь рекомендую свой курс продвинутый курс часть 11 который полностью посвящена smart tempo и я там тоже рассказывал про вот эту запись но здесь будет примерно то же самое то есть я могу выбрать и у меня просто logic просканирует мой файл как я его сыграл и адаптирует Кривую темпа трека под то, что я наиграл Дальше, Apply Average Region Tempo to Project Это примерно то же самое, только Logic попытается поймать что-то среднее То есть мой какой-то усредненный темп, с которым я играл Поставить его здесь, но естественно моя запись будет немножко плавать где-то я буду чуть раньше метронома играть, где-то чуть позже Потому что сам файл не меняется То есть то, то скорость, с которой я играл, она останется как бы неизменной но Logic хотя бы попытается какой-то приблизительный темп поймать И, соответственно, если я буду закидывать какие-то барабаны, еще что-то Я, конечно, не буду идеально попадать в эти барабаны Но хотя бы они будут где-то рядом Поэтому, если вам прям нужна супер четкость, Конечно, лучше использовать первый вариант Но будьте готовы к тому, что у вас будет темпа трек Прям весь такой в ступеньках В зависимости от того, насколько вы отходили от какого-то усредненного темпа То есть ускорялись, замедлялись и так далее Дальше, Apply Region Tempo to Region Точнее Project Tempo Это уже задействует Flex Time То есть у нас э, сперва Smart Tempo анализирует, в каком темпе мы сыграли э, Потом из этого делать некую кривую То есть э, ну с каким-то изменением Допустим, я сыграл в темпе 110, плавал до 112, здесь перепустился до 108 То есть где-то вот так вот я плавал, какая-то кривая получилась Дальше Logic автоматически в, в, в фоновом режиме включает Flex Time привязывает мой вот этот регион к вот этому кривому темпу, а потом ускоряет его до того темпа, в котором у меня проект. В данном случае у меня сейчас проект 120. Соответственно, если я выберу эту функцию, то у меня включится Flex и мой файл ускорится. И, соответственно, если мы выберем Don't Analyze Region Tempo or Change Project Tempo, то у нас ничего не произойдет. То есть, темп проекта останется, каким он был, в данном случае 120, а мой файл останется таким же, скажем так, кривеньким в своем темпе и никаким образом не связанным с ложек. То есть, это, по сути, ничего не делание. А, вот. Ну, давайте попробуем, наверное, самый такой комплексный подход. Это Apply Project Tempo to Region э, наш темп. Э, и вот термин темп 120. Если я включу Flex, э, Uh, вот у нас Logic предлагает, что uh, если мы не согласны где-то с даунбитом, то мы можем uh, это поменять. Uh, давайте я попозже это сделаю. И давайте послушаем, как, что у нас происходит. Включим метроном. Ну, то есть все прям довольно четко Ну, может за исключением вот последнего самого удара потому что все таки вот здесь должно быть должен быть должна быть сильная доля но это уже нюансы в целом logic сделал отличную работу и э, вот я использовал э, free recording э, free recording точнее ну а дальше давайте перейдем собственно к улучшениям smart tempo Итак, давайте рассмотрим еще одну функцию, которая у нас э, появилась в Smart Tempo. Я здесь записал еще одну э, гитару без привязки к темпу и без э, Free Tempo Recording, а просто обычной записью. Открываем файл, то есть он еще не просканирован. И давайте я здесь э, посмотрим, как у нас Smart Tempo определил этот файл. Сделаем аналайз темпа. Ну, лоджик в данном случае у меня проанализировал все максимально верно, все очень грамотно. В нужном месте поставил downbeat. Но что, если у нас вдруг что-то не совсем верно сделано? Как вы знаете, я об этом рассказывал в продвинутом курсе, часть 11, посвященная Smart Tempo и этому редактору. Если мы что-то меняем здесь или видоизменяем, бывает очень часто, что приходится все сдвигать, а из-за этого у нас рас... начинает что-то расползаться в конце нашей записи, и это не очень удобно, то есть смарт-темп из-за этого становится очень таким, э скажем, сложным в использовании, потому что приходится много всякой работы делать, перетягивать вот эти отдельные э маркеры, чтобы все-таки совпадало. А теперь у нас есть режим, который называется Hint Mode, это режим подсказки, который позволяет нам подсказать смарт-темпа, где он ошибся. После чего смарт-темпа как бы сделает работу над ошибками, переанализирует уже используя наши вводные данные и более точно определит темпы, какие-то смены, может быть, пульсации. Кстати, это тоже бывает. Бывают какие-то э, сложные композиции, где есть там вставки из трех четвертей, 6 четвертей и так далее. И Logic раньше не всегда это очень четко и точно понимал. Особенно в записи, где нет прям таких явных транзиентов, как здесь. А все такое более смазанное, все более плавное. Он очень часто путался. И работа со смарт-темпа просто становилась кошмаром Приходилось прямо реально вручную ловить Каждый удар, это очень сложно И смысла от смарт-темпа уже практически не было Теперь же мы можем подсказывать Как это работает Вот это верхнее поле Мы можем здесь поставить Где на самом деле у нас даунбит Но ну, в данном случае действительно он правильно определил Но если бы он неправильно определил А вот определил бы, что у меня как будто бы даунбит был здесь Я могу поставить сюда Но если например вы хотите сместить партию Вы можете вот сюда поставить даунбит например, сюда поставить что у нас следующий бит просто идет и тут тоже следующий бит идет здесь следующий бит идет например, а дальше идет опять down бит, то есть можно таким образом как бы сдвинуть партию в данном случае на две четверти, то есть в бок как будто я сыграл чуть иначе давайте послушаем Сейчас он мне воспроизвел так, как он изначально определил, но после моих подсказок я могу нажать Apply Changes. И теперь мы видим, что первый такт у меня встал туда, куда я э, определил, и теперь у меня сильная доля будет как бы с моих вот этих вот первых ударов по струнам. И все остальные доли тоже поменялись То есть это очень удобно Конечно, в данном случае я сейчас сделал неправильную вещь Потому что у меня все-таки downbeat должен быть здесь Но так как у меня здесь запись довольно ровная Очень легко здесь было просто переключить через обычный режим То есть вот такое переключение Но, как я уже говорил Иногда в некоторых сложных аудиофайлах Такой метод вот по старинке он не сработает Поэтому нам придется все-таки зайти в hint режим По-другому переставить подсказки для причем это можно делать не только в начале так то а можно делать где-то и в конце если где-то там были ошибки и smart tempo все переанализирует после чего можно опять применить это к проекту и проект у нас станет ровный по соответственно тому как у нас определился здесь в smart tempo ну давайте нажмем apply и вот теперь мы видим что у нас темп трек полностью следует за темпом моего аудиофайла. В общем, очень удобная фича, вот этот Hint мод прям супер, я буду им постоянно пользоваться. И здесь есть, кстати, еще центральная зона. Если мы сюда наведем и выберем, например, вот этот кусочек и зажмем, допустим, Shift. И вот так вот выделим эту зону. Мы можем нажать э, сюда правой кнопкой мыши. И здесь есть э, функция Lock Range. То есть если я нажму Lock, теперь вот мы видим, что здесь вот у нас замочек появился. То есть вот эта зона у нас не меняется. И если я что-то где-то здесь по-другому проанализирую, то есть хинты поставлю, что здесь что-то по-другому у меня и нажму опять Apply Changes, вот эта зона не поменяется. То есть если я уверен, что здесь у меня сейчас он все правильно определил, и я не хочу, чтобы у меня здесь что-то сдвинулось или что-то поменялось, то Smart темпа будет применять свои, скажем так, работу над ошибками только в тех зонах, которые я оставил незалоченными. Это очень, опять же, удобно бывает в тех частях, когда Smart Tempo, например, 80% файла определил правильно и только какие-то брейки, какие-то переходы, какие-то сбивки он определил неправильно в аудиофайле. И вы можете вот, собственно, правильные части вот таким образом залочить, а неправильные, наоборот, ему с помощью вот этих подсказок указать, где он ошибся, после чего Smart Tempo гораздо более точно Определи, то есть основываясь на том, что мы залочили, что он понял правильно И том, что он не про понял неправильно, он уже сделает точно, абсолютно четкую картинку Даже для самого сложного аудиофайла И вы уже дальше сможете с этим работать То есть на самом деле вот этот режим просто суперский Его реально не хватало И очень здорово, что он теперь добавился то есть, Теперь Smart Tempo стал точно максимально таким профессиональным и независимым инструментом для работы с темпом Ну, из самых больших обновлений это такие самые были основные фишки, но есть еще много маленьких и очень приятных. Первое из них это то, что мы можем теперь э, педали из нашего педалборда в Logic использовать отдельно, то есть раньше нам нужно было ставить педалборд и сюда перетаскивать какие-то педали ими пользоваться, причем даже если мы не хотим это использовать для гитар, а использовать для других партий, то есть, например, в педалборде есть очень крутые дилеи, которых нету вот просто как плагины в лоджике здесь есть очень классные модуляции, хорусы фленджеры, довольно интересные которые были воссозданы из реальных гитарных педалей и очень часто звукорежиссеры хотели бы использовать такие эффекты в обычном продакшене или в обычном там, сведении но как-то ставить педалборд ради одной педали и пропускать через через него сигнал какой-то, да там вокал, это не так скажем так, применительно, то есть как бы об этом не думаешь, то есть пытаешься, пытаешься заменить это чем-то другим. Но теперь э, мы можем сделать по-другому, мы можем открыть вот эту секцию Amps and Penals, и у нас появилась новая секция Stone Boxes, которая представляет из себя те же самые категории, что у нас были вот здесь. Вот они. То есть мы можем то же самое выбрать и поставить, например, какой-нибудь delay, Допустим, Springbox. Уже после ревера. Это очень удобно, их можно растягивать, эти педальки, как вы видите, они в хорошем разрешении сделаны, то есть их дизайн чуть обновили. Есть здесь, конечно же, свои пресеты, то есть, все очень удобно. И это можно использовать как прям полноценные плагины, отдельные, то есть как эффекты. То есть, теперь, по сути, у нас добавилась куча новых эффектов в лоджик встроенных. Благодаря педалборду, потому что здесь реально очень классные эффекты, но из-за того, что раньше приходилось использовать плагин педалборд и здесь вот их как-то искать и сюда добавлять, это было не так удобно и не как бы ты об этом вспоминал в последнюю очередь, что у тебя есть такая возможность. Теперь эти плагины можно вводить в свой Арсенал ежедневный, ими пользоваться Потому что здесь, как я уже сказал, реально есть очень крутые эффекты Которых нет в виде отдельных каких-то плагинов в Logic Но теперь есть, то есть теперь у нас есть отдельные плагины Кстати, они прямо так называются, со своим названием То есть очень удобно Их можно использовать и в посылах, и в инсертах Как угодно в любой последовательности И не только с гитарами, а с любыми другими инструментами С вокалами, с синтезаторами и так далее Поэтому очень классная фича Пользуйтесь, я точно буду пользоваться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 Долби atmos у нас окей okay. как вы знаете из обновления 10.7 который я тоже обозревал на нашем youtube канале обязательно посмотрите если не смотрели у нас появилась возможность работы со спешил аудио и теперь здесь у нас есть мониторинг формат раньше был только dolby renderer и Apple Renderer, а теперь еще появились дополнительные функции, которые у меня, к сожалению, недоступны, потому что я пока пользуюсь Monterey macOS, соответственно, 12.6.1 на Venture вот эти функции доступны и также они доступны пользователям у кого есть iPhone с iOS 16 Как это работает? То есть у нас, как вы знаете, э, вот эта бинауральная, бинауральная точнее, система анализа она зависит в том числе и от размера наших, нашей головы, ушей э, ну, Для тех, кто не в курсе бинауральности, это значит, что он воссоздает как бы как будто мы в наушниках, в живом каком-то пространстве. И, соответственно, чтобы услышать все преимущества вот этого мониторинга Dolby Atmos, мы обязательно должны этот бинуральный режим включить, потому что без него мы просто половину дорожек не услышим. А с бинуральным режимом у нас все эти дорожки таким образом, как бы вокруг нас в наушниках выстраиваются, как будто мы реально сидим в комнате Dolby Atmos, где у нас там порядка 15 колонок, саб, сабуфер, То есть, вот эти все разные колонки у нас слева, справа, ну, точнее, 10 где-то. У нас слева-справа расположены И мы слышим из реальных колонок С разных сторон, сверху, снизу, сбоку Какие-то источники звука Но если мы работаем в наушниках У нас всего левый и правый динамик только есть И вот, собственно, вот этот бинуральный режим Он помогает как бы адаптировать вот эти два наушника Под вот эту, вот, скажем так, виртуальную комнату С кучей источников так вот, раньше у нас были просто стандартные пресеты, которые были такие унифицированные для всех, а теперь, так как у нас появились новые AirPods и обновления AirPods Pro 2, AirPods 3, AirPods Max, там есть теперь с помощью iOS 16 возможность записать размер своей головы. И, соответственно, вы сохраняете профиль у себя в iPhone И он, подключаясь через iCloud Вам здесь даст выбрать свой персонализированный Special Audio профиль То есть вы просто его создаете и можете его здесь выбрать Плюс вы еще можете включить Head Tracking То есть если вы его включаете То э, это работает только если вы работаете через AirPods То есть если вы в Logic подключены через AirPods и слушаете через них То у вас включается Head Tracking и информация с AirPods будет передаваться на Logic, и звуки, соответственно, в Dolby Atmos будут тоже э, меняться в зависимости от того, как вы крутите головой. То есть вы будете то больше слышать левый канал, то правый, то верхний, то нижний, в зависимости от того, как вы будете смотреть. Лево-вправо, вверх-вниз и так далее. То есть это такие улучшения для тех, кто предпочитает работать с Dolby Atmos сразу в наушниках от Apple. И ну, это имеет смысл, да, если вы прям сводите для... Dolby Atmos для Apple Music Чтобы потом слушать Собственно в Apple Music Вот этот Dolby Atmos Mix И естественно имеет смысл сразу это проверять На AirPods Потому что именно в AirPods Потом любой слушатель будет воспроизводить ваш микс В Dolby Atmos Поэтому имеет смысл как звукорежиссеру Сразу прослушать как это будет звучать Для конечного пользователя Поэтому вот эти функции очень важны Ну и соответственно они доступны как я уже сказал Только на macOS Ventura Uh, то есть сейчас они мне недоступны, потому что у меня еще Monterey И они будут работать только если вы сделаете дополнительный анализ С помощью AirPods и iPhone И также если у вас есть AirPods То есть без AirPods все равно у вас эти функции работать не будут То есть имейте в виду по поводу Dolby Atmos Ну и давайте поговорим о оставшихся доработках в logic, ну не, небольших но правда одно из них будет очень важным для многих, значит первое из таких минорных это то, что у нас settings переименовались точнее preferences переименовались settings то есть настройки logic теперь называются settings я думаю, что это сделано для того, чтобы не путать их с настройками системы preferences, но так или иначе вот новое название, если вдруг вы где-то в старых э, видео по Logic увидите preferences, имейте в виду, что теперь она называется settings на новой версии Logic. А, ну все остальное у нас осталось а, по-прежнему. Далее при экспорте у нас появилась новая категория, то есть если мы экспортируем файл из Logic'a а, у нас есть теперь новый пункт, который называется Include Tempo Information. Раньше э, мы не, не имели возможности отключить эту функцию. То есть всегда все, что мы выводим из лоджика в виде аудиофайлов, в этих аудиофайлах всегда автоматически была прописана информация о темпе. То есть в каком темпе э, проекта был записан тот или иной аудиофайл. И бывали иногда моменты, что э, этот... Аудиофайл был не совсем корректно записан, то есть этот темп информации была не совсем корректно, и при импорте в другие программы там в э, Studio One в Pro Tools, потом неграмотно работали всякие там стретчинг, алгоритмы и прочее. Э, и вот теперь, если мы вдруг хотим вывести вот такие вот прям стерильные аудиофайлы без какой-либо мета-информации внутри себя то вот вы можете поставить убрать точнее эту галочку э, при экспорте и у вас э, файлы экспортируются без каких-либо э, данных о темпе но по умолчанию она конечно же стоит так чтобы у вас как и в прошлые разы у вас все экспортировалось с темпа информации но вот имейте в виду что теперь эта функция добавилась Далее, следующая у нас очень важная функция, это то, что наконец-то Logic стал работать с 32 битами То есть 32-битные файлы теперь поддерживаются Logic и самое главное поддерживаются встроенным браузером Потому что за последние годы, особенно последний год-два, когда очень много новых пользователей стало переходить на Logic с других секвенсоров Uh, так как у этих пользователей уже была накопленная своя библиотека сэмплов, ваншотов, каких-то лупов, они, как правило, все идут сейчас в 32 питах для максимального качества uh, звука и возможности работы там, с динамическим диапазоном. И в Logic эти uh, лупы и аудиофайлы просто не воспроизводились, то есть если вы вот здесь в браузере нажимали. То вы просто не могли послушать то есть вы слушаете точнее нажимаете но ничего не производится и люди всегда в нашем телеграм чате задавали вопрос а что делать почему что происходит почему часть сэмплов воспроизводится часть не воспроизводится и единственным ответом было конвертировать эм, из 32 бит в 24 биты тогда logic позволял все воспроизвести и работать внутри logic с этими сэмплами это осталось в прошлом теперь мы можем работать напрямую с 32 битными файлами их импортировать импортировать также аудиозаписи со студией где э, где там, например, в том же Protoolse или в Qbase записывался 32 2 бита с плавающей запятой. Теперь Logic эти файлы принимает, он их не конвертирует, эм, скажем так специально в 24 бита, как это было раньше, то есть если вы импортируете 32 битные файлы, они автоматически конвертируются в 24 бита. Теперь они прям так и будут импортироваться, и вы сможете работать именно в этом формате внутри Logic. Это очень здорово, это очень круто, так что мы наконец-то дождались. Ну что ж, таким было обновление Logic. Обязательно напишите в комментариях, какое какая фича для вас была самой долгожданной. Напомню, для меня это, конечно же, Gain Tool, хотя он и не совсем был так редким как я это предполагал но это лучше чем ничего а, ну и конечно же улучшение смарт-темпа для меня тоже кажутся очень важными и очень прямо такими актуальными ну а ваше мнение очень жду в комментариях пишите как вам апдейт Напомню, что он доступен для всех, у кого версия Mac OS 12.3 и старше, то есть это Monterey 12.3 и также Ventura, естественно, тоже поддерживается. И, как я сказал, часть функций э, с бинауральным аудио, она доступна только на Ventura. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул, пользуйтесь новым лоджиком, пишите в комментариях, вступайте в наш чат и задавайте свои вопросы там. Я всегда на связи, всегда рад. Вам ответить на ваши вопросы по лоджику и по звуку, и не только. Подписывайтесь на канал Logic Pro Help, чтобы не пропускать новые видео, потому что здесь их будет довольно много и довольно регулярно. Поэтому заходите и смотрите новые функции, новые фичи, какие-то полезные советы. Ну, еще раз повторюсь, с вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве. Увидимся в следующих видео. Всем пока!